Друзья, всем привет! Сегодня я запишу еще одно видео про ВНЖ. Я знаю, что для всех, для многих из вас это очень важная тема, поэтому я хочу поделиться немножко нашей историей и расскажу о документах, которые необходимы для подачи э, на ВНЖ. Вот. Дело в том, что два дня последних мы занимались тем, что подавали по линии документы в СЭФ. СЭФ это организация по работе с иностранцами здесь вот. Поэтому есть вот чистый, свежий опыт, который я хочу разделить с вами. Первое, то есть я расскажу немного о нашей истории, которая уже длится три года. Второе, я расскажу о документах, где их брать. Список документов оставлю под видео и, может быть, какие-то лайфхаки с тем, с чем нам пришлось столкнуться. По ходу видео, вот смотрите, вот здесь, вот вверху, или вот здесь будут появляться ссылочки я буду прикреплю видео которые относятся к этой тематике про внж про, э, видео с юристом ну в общем все что может быть полезным для тех кто смотрит э, меня в первый раз или там десятый в общем старые видео будут которые будут связаны с этим а, что я хочу еще э, рассказать а, смотрите мы приехали сюда три года назад Почти через месяц были 3 года, и вот только сейчас мы подали документы на вид на жительство по э, Алине. По мне документы мы подали 4 месяца назад, 26 по-моему, июня. Ну вот в чем прикол. А, дело в том, что, наверное, вы знаете, что есть 88-я статья закона Португалии об эмиграции, согласно которой э, наемные сотрудники после 6 месяцев работы по контракту, официально, после 6 месяцев, как они платят отчисления в социальный страх, в, социальный, в фонд социального страхования, у них возникает право просить резиденцию, просить вид на жительство в Португалии. Вот. У нас это право возникло в феврале 2016 года, потому что мы приехали в ноябре 2015, полгода учили язык, потом искали контакты, нашли работу, в общем... Прошло шесть месяцев, и вот в феврале мы, мы заявили, скажем, о своем праве о том, что у нас что мы отработали 6 месяцев и можем просить резиденцию. В общем, с февраля 2016 по декабрь 2016 мы ждали. Потому что в марте 2016 зажали все, скажем там, все инструменты для легализации. в общем, и стало очень сложно, ну, в общем, все ждали, и мы ждали. В декабре я позвонил, и там, достаточно долго э, говорил по телефону, уговаривал их, чтобы они уже назначили эту дату, когда мы сможем предоставить свои документы, для того, чтобы они приняли решение о нашем э, виде на жительство. В общем, по телефону говорят, ждите, ждите, ждите, все ждут, и, мол, вы ждите. Но мне удалось уговорить, они нас назначили на июнь 2017 -го. То есть через 7 месяцев после того, как я им позвонил. Или через полтора года а, после того, как у нас возникло право. Это очень важная информация для тех, кто планирует и какие-то планы строит относительно того, как он приедет, как потом семья приедет, как третья, десятая. В общем, чтобы вы понимали, вот такая ситуация есть. А, но на этом интересности не заканчиваются. В июне, когда мы уже собрали весь, все пакеты документов, все у нас было готово, за 3 или 4 дня до даты подачи, мне звонит на телефон э, СЭФ, вот эта служба работы с иммигрантами, и говорит буквально следующее. «Роман, мы вас не можем принять, поэтому мы вас переносим на октябрь». А, это очень сильно меня расстроило, потому что мы уже все собрали документы, ждали-ждали-ждали этого очень-очень долго. В общем, и посоветовавшись с некоторыми людьми юристами. Кстати, вот если вы смотрели видео, которое вот тут вот всплывало, или вот тут вот видео с Ириной Ахметовой, я вот с ней посоветовался. Она говорит: Ну, попробуй поесть, поговорить, просто вот объяснить ситуацию, что, мол, ну, долго ждем, мол, надо, и примите, пожалуйста, вот как, как и было запланировано. В общем, мы поехали все-таки в этот СФ 26 июня и подали э, нам говорят, нет, вы, вы вас перенесли на октябрь в общем, мне удалось как-то там их уговорить, ну в общем, это длинная история а, чтобы приняли мои документы а Алины не приняли то есть как бы еще меня они как-то там всунули куда-то там в последнюю очередь, там мы уже в 6 часов вечера, последний там уже никого нет, уже свет весь потушен был. В общем, я сидел с этим инспектором и вот подавал документы. Короче, приняли у меня документы, а у Элины до 10-12 до э, октября мы ждали. А, ну, как бы идея в чем? В том, что один из нас получает резиденцию, ну, второй это плюс-минус автоматом, хотя у нас идут параллельные процессы. Многие делают как? Один работает, второй не работает, там как-то нелегально находится, но когда один получает резиденцию, он, он может легализировать второго как, как члена семьи, как члена первой линии, наверное, так. Ну, муж, жена, в общем, они объединяются и все получают резиденцию. Но мы приняли решение, что будем параллельно э, работать и будем платить налоги. И, в общем, у нас два параллельных процесса, они связанных друг с другом практически. Вот, только устно мы говорим, что мы вместе и мы семья. А, так, э, 26 июня я подал, уже жду 4 месяца, карточки еще нет, это тоже надо знать. Вчера и сегодня мы подавали по Алине. Почему вчера и сегодня? Потому что тот пакет документов, который я подготовил для себя, не прошел вот здесь. Потому нам пришлось делать дополнительные там действия для того, чтобы приняли документы по Алине. Вот. Кроме этого, есть интересная история, что, скорее всего, Алина получит резиденцию быстрее, чем я, потому что ну, в СЭФе, в работе СЭФа произошли некоторые изменения. Но я сейчас об этом расскажу более подробно. А, смотрите, ребята, я что хочу попросить вас. А, подпишитесь на мой Facebook, пожалуйста, потому что, если вам интересна жизнь в Португалии, жизнь моя, моей семьи, как мы тут вообще живем, в этой чудесной стране, Подписывайтесь на мой фейсбук, я оставлю линк под видео. Наверное, вот здесь сейчас вы увидите мой никнейм, он Роман Стеллылы. В общем, Роман Стелл. Подписывайтесь, там почти каждый день есть какая-то интересность. Ну и если вам интересно видео, конечно же, поставьте лайк, лайки ставьте в фейсбуке. Для меня это важно, я редко это прошу, но раз я вот выдаю все вот так вот на гора, никто этого не делает, то, наверное, у меня есть право попросить вас поставить мне лайк так у меня здесь шпаргалочка поэтому я буду смотреть надо сказать что смотрите сейчас все может быть по-другому потому что вот буквально между мной и алиной уже есть разница в процессе подачи документов и я расскажу о чем Итак по документам смотрите первое что я вам советую вот сразу заводите вот папочку то есть вот буквально с самого первого дня первый день вы прилетаете, и первое, что надо, это документ подтверждающий, э, ваш, документ, подтверждающий то, что вы легально пересекли границу. Кстати, подождите секундочку, я, сейчас... я в компьютере открою э, список документов, которые я готовил в Excel-файле. Итак, я буду называть документы по-португальски, ну и буду говорить, как это называется по-русски. В общем, относительно папочки, она вам нужна с первого дня вообще вашего пребывания. Вот, потому что ваш билет, по которому вы приедете сюда, нужно сохранить. И вот у меня вот этот, ну вот, у Алины билет, вот, посадочный талон, он уже почти 3 года хранится у нас дома. В общем, первое, что надо, это ваш паспорт. Ну, понятно, паспорт. Второе, это надо компроповативу, да, entrada, но шпацию Шенген на территорию национал Португез, бла-бла-бла-бла. Это вот этот документ, который подтверждающий то, подтверждает то, что вы въехали сюда легально. Вот, смотрите. Многие путают, что э, многие путают, например, заезжают там через Польшу, через Чехию, через э, Швейцарию, как-то там, в общем, им штамп ставят, когда они переезжают пересекают границу зоны Шенгена, например, в Испании, в Италии, там, я не знаю, в, в Польше, еще где-то, у нас в Чехии. То есть там есть штамп, но это не подтверждающий документ того, что вы пересекли границу Португалии легально и когда вы ее пересекли. Вот, вот этот документ, где написано, что вот у нас самолет из Праги в Лиссабон, где написано вот Алина, где время, дата, вот это подтверждающий документ. Если вы будете ехать на машине, надо там чек из автострады, э, по-моему. Ну, я вот таких вот деталей не знаю, но, но, в общем, если вы летите на самолете, это вот мега важно. Вчера индусов просто там за то, что они какой-то фиктивный документ там э, предоставили, в общем, какой-то там подделали билет на самолет. В общем, там их тягают со всеми юристами. Вот. Еще важно, в паспорте нам прикрепили штамп о регистрации в СЭФ. Когда, когда мы прилетели сюда, в течение трех дней мы пошли в СЭФ, и нам поставили штамп о том, что мы вот приехали, зарегистрировались, мол, нормально. В общем, станьте на учет в СЭФ в первую очередь, и этот, эту бумажку прикрепите, ее сканируют, она очень важна. Второе. Certificado de antecedentes criminal... Короче, не буду по-португальски говорить Это документ, подтверждающий э, Это справка о несудимости по-народному В общем, вот так вот она выглядит она, э, Мы ее брали в посольстве э, Или в консульстве Украины в Португалии Ее выдают Она стоит 25 евро здесь э, э, вот. Но в чем прикол? Смотрите я эту справку взял и подал в, в, в СЭФе там, 4 месяца назад, и все прошло нормально. Вчера у нас ее не приняли. Мол, этот, это учреждение, консульство в Португалии, э, и их печать, этого недостаточно для того, чтобы принять этот документ. Нас отправили вот, в министерию Дошныгосюш, э, я не знаю, как это, как это сказать, мини, вот. Не министерство должны голосить у да? Это министерство иностранных дел, где нам вот подтвердили, поставили печать, в общем подтвердили, что этот документ действителен. То есть это типа апостиль, но это как бы не апостиль. Во, вот. Вот эта услуга стоит 5 евро. Мы вчера очень сильно, скажем, э, что сделали? Да, мы очень сильно распереживались, потому что, ну, это, ну, это так непросто потом. Ну, просто Тетя могла бы сказать, ребята, давайте Там еще через 4 месяца придите У нас с справкой, вот с такой вот э, Штучкой, поэтому Знаете, если вы Заказываете справку о несудимости В посольстве а, там, Украины, России, Казахстана, Казахстана Или еще какой-то страны нашей э, То надо Ее подпись заверять, вот, министерию Душны госюш, я оставлю линк э, наверное, с адресом под видео. Вот. Заверить стоит 5 евро. Заверить стоит 5 евро. Смотрите, надо ехать в посольство, один раз заказывать, второй раз ехать собирать, потом ехать в Министерство Душныгосевич. Если у вас нет возможности ездить туда-сюда, вы можете заказать эту справку у... Например, вот для граждан Украины есть переводчик и Шемет. Ее контакты, ее страничку в Facebook я тоже оставлю внизу. А у нее эта справка стоит чуть дороже, чем в посольстве, но зато не надо никуда ездить, и будет гарантировано. Вот. Дальше. М -м -м, контракт. Рабочий контракт. Рабочий контракт выглядит очень просто. Вот такая бумажка. Контракт от Детробалю. Вот. Подписан работодателем и сотрудником. В общем... Тут все просто, все, все типично. Дальше декларация, дентида, дифатрон. Короче, заявление, заявление работодателя о том, что вы работаете. Это надо сделать вот, за 15 дней до подачи документов. То есть если у вас подача, как у нас было, 12 числа, значит, у вас есть, грубо говоря, 15 дней, 15 рабочих дней, в течение которых шеф должен подтвердить ваше, э, вашу, вашу занятость. Чуть-чуть напутал. То есть, ну, у нас 9-го справка должна быть не позднее 15 дней. Поэтому мы делали там, ну, за 2 дня. вот. Ну, это вы сами сделаете без проблем. Кстати, весь список документов, весь список документов я оставлю тоже под видео. Вы сможете вот как и я подготовился этот список и там проходился по нему э, для того, чтобы ничего не упустить. Еще скажу, что многие документы лишние, их не брали. Э, Но ну, я перерыл там 20-500 тысяч миллионов этих всяких разных источников, собрал все, что только появлялось на глаза и подготовил, потому что, например, э, Какие-то документы у меня брали, у Алины не брали. И наоборот. Вот. И не хотелось бы, чтобы из-за какой-то там бумажки нас опять перенесли на полгода подачу этих документов. В общем, двигаемся дальше. Это ИРС. ИРС это, это декларация о доходах. Вот. вот так вот она выглядит. Ну, декларация обычная. Декларация о доходах и подтверждение о том, что ее приняли. Вот, Ну, такое. Это по почте мне приходило. А можно еще с сайта налоговой службы распечатать это подтверждение. По-португальски это звучит портал Dash Finances. То есть у вас есть свой кабинет там, и вы со своего кабинета можете вытянуть эту информацию в любой день. Я брал два, за два года декларацию, мало ли. В общем, все, что у меня было, все, то я и брал. ИРС, дальше... Номер Sigurance Social, социал», социальный номер. Ну, это такая вот бумажка, которая нам пришла 2, с половиной года назад. Вот. Тут указан наш социальный номер. Номер социального страхования. Дальше выписка об уплаченных взносов э, в соцстрах. Выглядит она вот так. Называется штрату Дерман Тут вот прямо буквально вот все, все выплаты вот, в социальный страх, в фонд социального страхования. Ее можно сделать, точнее, мы ее делали в фонде соцстраха, да, да физически. Но вроде можно где-то сделать у себя в личном кабинете на сайте фонда соцстраха. Потом такой документ, который подтверждает, что у вас нет задолженности перед соцстрахом. Вот. Первое мы брали в непосредственно в фонде соцстраха. Второй я распечатывал в своем кабинете на сайте соцстраха. Ну вот он с электронной печатью, поэтому он проходит нормально. Дальше идентификационный номер. Ну вот этот документ у вас появится там один, одним из первых. Вот он выглядит вот так вот. Вы его получите, скорее всего, там ну, в течение первой недели двух. Вот, пребывания тут на территории Португалии. Дальше. Справка о несудимости э -э португальская. Она выглядит вот так. Вот когда мы ее делали, она делалась там буквально за 3-5 минут. Стоит 5 евро. Делается она в Лиссабоне э, как это называется? Ложе Сидадао Ложе да, Это горсовет Или как это сказать по-русски э, Которая находится возле Метро Ну, э, Тут чуть-чуть поменялись условия э, Подачи документов в СЭФ И многие пошли в одновременно э, Брать эти справки Там большущие очереди были Поэтому на, на Экспо Возле Ориенты есть кампуде Жустиса. мы там сделали вот буквально за 5 минут, поэтому едьте на кампуде юстиса. Дальше, дальше ресибождувенсменту. Это очень важный тут документ, вот эти бумажки, подтверждающие нашу, что мы получаем зарплату. То есть вот тебе шеф выдает зарплату и как это, как это квитанция называется? Расчетка, все, ты подписал, все, счастливый, с бумажкой ты идешь домой Жене отчитываться В общем, вот эти бумажки надо У меня их брали, а у Элины не брали Ну вот за 6 последних месяцев берите их лучше, пусть будут Дальше Дальше уже э -э, Комправатива де да. Это документ, подтверждающий ваше место жительства. Это может быть контракт, например, если вы арендуете квартиру. У нас был это, это не контракт, потому что там у нас нет контракта на квартиру. Это отдельная история, я не буду углубляться, и вы тоже, как бы не задавайтесь вопросом, почему. У нас есть документ из. Наверное, Жека местного Ну, типа как в Украине есть форма 3 Ты приходишь в ЖЭК, говоришь Вот мой там, брат из села приехал, вот он живет со мной Дайте ему подтверждение, что он живет у меня Они выдают, подтверждают В общем, это такая же штука Ты приходишь, ну, в нашем случае в, нашей, в нашем условном органе самоуправления достаточно было показать, что там у нас есть контракт на Водофон, там что у нас налоговый номер зарегистрирован на этот адрес, и они давали э, эти, этот документ. В других местах я знаю, что требуют два, два человека, гражданина Португалии, в общем, которые будут свидетельствовать о том, что вы там живете. Поэтому это не все так просто, но нам повезло. Дальше уже, наверное, документы, которые, которые я хотел просто сам решил брать, потому что я их находил где-то в каких-то местах. Это э, вот такой документ, подтверждающий регистрацию контракта в, что ли, в Министерстве труда, наверное, так можно это назвать. Ну, в общем, э, контракты иностранцев должны регистрироваться. Пока наш, по идее, не должен регистрироваться, потому что у нас нет резиденции, но мы зарегистрировали и, в общем, такой документ есть. Я знаю, что для продления резиденции он будет обязательный. Называется что де Селебрассао де Контрату, ACT. Если вы знаете, если работодатель вас обижает, ACT это то, что вас спасет. Так. Еще документ э что нет, нет задолженности в, в налоговой. Я брал его, но он никому не надо, но пусть будет. В общем, такой мой принцип. Я это делал у себя в кабинете на сайте налоговой службы. А, в общем, все, что я хотел рассказать, рассказал. Достаточно длинное видео. Спасибо, что досмотрели до конца. Надеюсь, что будет полезно. Надо сказать, что все меняется, потому что... А, вот забыл, что я сказать. Сегодня Алина спрашивала, когда она подавала документы, о том, вот, а вот есть у меня муж, и вот что у него там, как вообще жить. Они говорят, слушайте, вам так повезло, то есть, скорее всего, вы получите резиденцию быстрее, чем он, хотя он подавал на 4 месяца раньше. Почему? Потому что, потому что тот сэф, тот, то отделение сэфа, где я подавал, оно закрылось. И по идее, я так понял, все вот эти дела свезли там кому-то в, в, э, в другое отделение СЭФа. Ну, а в другом отделении, понятно, тоже есть своя работа. Ну, и они типа там в ящик закинули, ну и давай там разбираться будем, когда будет время после Нового года. В общем, такая вот моя печальная история. Но зато у Алины все супер круто, поэтому у нас все будет супер круто тоже. А Список документов под видео, все меняется, все нестабильно, но для тех, кто интересуется этой темой, это будет тоже очень супер полезно, больше не меньше. Собирайте документы, пока. Еще забыл сказать, очень крутая новость, я платил 700 там с чем-то евро, а Алина заплатила 528 евро, разница 200 евро, все меняется к лучшему.